Всем привет, с вами Александр. Очень часто слышу, что в Калининграде не любят приезжих. Честно говоря, я об этом не задумывался раньше, но в комментариях очень много негативных отзывов. Говорят, что понаехали, езжайте обратно. Многие люди... Думают, а стоит ли ехать в Калининград, если здесь так негативно относятся к нам Сразу хочу сказать, что на самом деле все не так страшно Дело в том, что эти люди, которые пишут, это не большинство людей Это какая-то часть, которая такое пишет И вы это читаете, видите, что один, другой, третий написал И думаете, да, наверное, действительно в Калининграде не любят приезжих но на самом деле это не совсем так. То есть, конечно, в Калининграде очень много приехало людей, и когда приезжает много людей, местное население этому недовольно. Я спрашивал у приезжих, были ли случаи, чтобы к вам было какое-то негативное отношение со стороны местных. Честно говоря, ответ меня немножко удивлял. Мне говорили о том, что люди здесь живут многие годы, а встретить местного, который здесь родился, это настолько редкость. И когда я говорю, что я местный, я здесь родился, люди очень удивляются. О чем я хочу сказать, что несмотря на то, что есть люди, которые негативно относятся к приезжим, очень маловероятно, что этого человека вы встретите в жизни. И даже если вы его встретите, он же вам не скажет в глаза, вы понаехали, да, в интернете все такие, они могут там писать все что угодно. Но в жизни же ты не будешь говорить человеку в глаза, что ты не рад, что он сюда приехал. И вы можете работать с человеком на работе и не понять, что он негативно относится к приезжим. А бывает такое, что местный столкнулся с каким-то негативом со стороны приезжего. И он это помнит, и как бы всех приезжих подозревает, что они вот какие-то нехорошие. Ну когда вы даже с таким человеком будете просто общаться, он же увидит, что вы нормальный, адекватный человек и у него не будет никакого негативного отношения по отношению к вам. Но в целом он все равно будет продолжать не любить приезжих. Какой итог я хочу подвести? Чтобы не растягивать это видео, я хочу вам сказать, что проблемы приезжих с местным населением в Калининграде нет. То, что вы здесь столкнетесь с такой проблемой и вам станет некомфортно здесь жить из-за этого, это практически невероятно. Если вы только, конечно, адекватный человек. Если вы там хамло какое-нибудь, то, конечно, у вас будут проблемы с местными. А в целом нормальному человеку совершенно смело можно ехать в Калининград и не переживать о том, что его здесь кто-нибудь будет не любить. Опять набрал и ролик снял. С вами был Александр. Всем пока.